Артюр Рэмбо Руки Жан-Мари У Жан-Мари довольно силы В руках дубленных зноем дня. Они бледны, как из могилы, Чем для Хуаны не родня. Из лужиц сладострасти юных Впитали крем или они, А может, окунались в луны прудов, Тишайших из коней, С очаровательных коленей Испили варварство небес, Табак ли скручивали жмений, Алмазов ли свиряли вес. Цветок, что сник у ног Мадонны, Не их ли золото мовит, То кровь смурная белодонны В ладонях пламенея спит. Охотились ли на двукрылых, Чьи тучи на заре жужжат, медовников застылых? А может, сцеживали яд? Озов какой из их фантазий Был в потягушке обращен мечта, неслыханная Азии, Сионом, Кенгавера в сон. Не продавали апельсинки, Не шкурили ступни богам, Не выстирали ни простынки Безглазым глупым грудничкам. Нет, это не сестренок руки И не работниц заводских, На лбах которых солнц пьянчуги Пылают дёгти бед людских. Им не досталось скверной доли, То руки с гибкостью хребта Сильнее скакуна на воле И гибельнее хомута. Скользя, как в пекле по железу, Трясясь ознобу в унисон, Их плоть подхватит Марсельезу, но никогда не Элей и шеи вам сожмет у шлюхи, и ручки белые сомнет, Матроном знатным, без прорухи кармином плечи уберет. От блеска этих рук любовных овечка вертит головой, В фалангах пальцев их греховных Рубин от солнца огневой. Их, как утробу полирует, Бесчестия простых людей, и кисти гордо им целует. Бунтарь с бессонных площадей. Они, чудесные, бледнеют В любви, чей жар на солнце рыж, На митрольезах бронзовеют Сквозь весь бушующий Париж. Ах, иногда святые руки У ваших кулаков дрожат, С похмелья наши губы в муке И цепи звеньями скрипят. И не на вы для вас потуги, Когда чтоб вовсе без следа Всю кровь, о, ангельские руки, Вам отворяют иногда.